им забираем, забираем. туфлето, помогите, быстро. Сейчас перехватишь. Стой на месте, стой, принимайте. Принимайте, пацаны. Посадку ходить ближе. Прыгайте сюда, прыгайте быстро, все залазьте. Бегом по выход. Да быстрее примите, блядь, пацаны. Прыгайте сюда, все запрыгайте быстро. Давай, залазь, залазь, залазьте. залазьте. Давай, давай как не будет залажный? Да, пацаны, это бахмут, то просто бахмут. Закидывай, закидывай, братан. Все, закрываем, я закрываю. Все, братан мы поехали дальше.